Журнал сделок трейдера. Здравствуйте всем. Сегодня мы разбираем сделку трейдера, которую совершил на нефти при помощи торгового робота и при помощи ручной торговли. Как происходила схема, сейчас расскажу поподробнее. Сделка была совершена на основе ретеста богатого уровня сопротивления. Ход сделку совершался руками, сигнал был от робота. Шорт по 70.15 на нефти, стоп 70.22 Профит 16697. Соответственно, соотношение стоп к профиту составляло 1 к 6,5. Очень хорошее соотношение. Вход по сигналу робота на минутным таймфрейме был запущен робот. Данный робот называется робот по свечным формациям. Найти его можно на нашем сайте в разделе Курсы. Курс свечные формации. И здесь вот есть описание курса по формациям. С содержанием подробным. И робот по свечной информации. Кто заинтересуется, сможет поподробнее потом отдельно почитать. Мы сейчас будем разбирать сделку, которую совершил трейдер вручную. Возможность есть у робота подавать только сигналы, но не совершать сделок. И вот по такой схеме как раз и была работа. Сначала разбираем вход в сделку. Были заданы, уровни, были заданы ключевые уровни на основе технического анализа. И был запущен робот. При появлении ретеста богатого, появлении сигнала, был совершен вход в сделку, был совершен шорт. Соответственно, был пробой уровня, ретест уровня и вход в шорт. Стоп, как мы уже говорили, был выставлен за хай, на один всего лишь пипс. И профит был соответственно, достаточно большой, 1 к 6,5 соотношение. Что дальше происходило с рынком? Ну, торговля при помощи робота очень простая. Вы совершаете сделку и больше выставляете 100%, больше ничего не нужно трогать. Вот глобально, если посмотреть, вот уровень сопротивления, который вот он по нескольким точкам был на историческом графике построен. Вот здесь на пяти минутках раз касание уровня, два, два раза его пробили. Но, как мы уже говорили, исторические уровни достаточно долго живут. И можно их использовать в дальнейшем, даже после их пробития в, в какой-то момент. Дальше все вроде бы складывалось красиво. Рынок после ретеста пошел вниз. Дальше ушел боковик. Возврат. Новый ретест, где трейдер вручную добавился. Добавление по той же цене, в принципе, это закономерное действие. Потому что мы еще раз ударились в данный уровень и еще раз отскочили. Поэтому добавление это закономерное действие. Но дальше происходит выбивание из позиции. То есть стоп стоял и всего лишь 3 пункта превышен стоп. Если посмотрим по времени, то это открытие Америки. Открытие Америки это всегда повышенная волатильность, это всегда повышенный риск. Также может, если вы торгуете на минутном графике внутри дня, влиять выход важной статистики. Тоже приблизительно в это время она выходит. И статистика может тоже существенно подвинуть рынок, причем подвинуть в моменте. Рынок может стать более волатильным, выбить ваш стоп, а дальше продолжить двигаться в своем направлении. Ну и давайте теперь посмотрим, что же произошло после того, как выбило из позиции. Заход у нас был здесь. Следующий заход был у нас здесь. И здесь у нас выбил нас из позиции. Обратите внимание, после этого рыба, рынок еще немножко Пошел в бок, несколько раз скользнул в этой точке и дальше прямиком отправился к нашему профиту, который здесь помечен зеленой линией. Вот такая сделка, очень обидная сделка для трейдера, поскольку все правильно сделано, зашел, докупился и не двигал стоп, не двигал профит, но тем не менее, вот выбили стопу. Но давайте теперь подведем итоги, хорошо это или плохо, что надо было сделать трейдеру, чтобы этого избежать. С моей точки зрения, трейдер действовал и совершал все абсолютно правильно. Был сигнал, он не него вошел, выставил стоп-профит и ждет результата. Вы должны понимать, что не каждый правильный, в кавычках, сигнал срабатывает. То есть сигнал по алгоритму, если у вас есть определенный алгоритм это отлично. По каждому сигналу вы входите. И входить надо обязательно. Если вас выбивает, ничего в этом страшного нет, значит следующая сделка. Вероятность следующей сделки, профитный она существенно увеличивается. Выход от статистики открытия Америки, да, действительно увеличит волатинство рынка и может вас выбить. Но это не повод в следующий раз не входить. Если у вас есть алгоритм, то вы должны входить в каждую сделку, и тогда у вас вероятность того, что вы будете зарабатывать стабильно и последовательно увеличивается. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что вы не будете пропускать сделки и соответственно тогда не пропустите и ваши прибыльные сделки. Спасибо всем за внимание, до встречи в биржевом стакане.